Приветствую вас, дорогие львы и львицы. Сегодня мы посмотрим, что будет у вас в основных сферах жизни в период с 16 августа по 9 сентября. Это время планета любви малого счастья и финансов Венера будет двигаться по весам. Весы для вас – это символический третий дом коротких поездок, путешествий, взаимоотношений с теми людьми, которые вхожи в ваш дом постоянно, на постоянной основе, но не являются прямыми, прямыми родственниками. Наверное, это указание на то, что вам в этот период будет легче устанавливать взаимосвязи с окружением, подписывать какие-то договора, благоприятные сотрудничество начинать, работу в общем-то любые командировки и ваши передвижения, кстати покупка автотранспорта в том числе будет удачной поскольку Венера находится в знаке своего управления веса, здесь она очень сильна и в течение данного периода, в общем-то, никаких стрессовых аспектов образовываться не будет. Период будет достаточно спокойный и гармоничный. На что следует обратить внимание. С 19 по 20. По сочетанию Меркурия и Марса в вашем доме финансов, возможно, вы Решите, как правильно распределиться своими деньги, распределить свои финансовые ресурсы, куда их направить, а может быть, даже и где их взять. Что у вас немножечко будет слабенькое? В общем, тема под вопросом еще под напряжением остается даже не напряжением, а такое, знаете, остановка по, по партнерству. Здесь у вас есть ретроградные две планетки, они как-то еще не дают полной ясности картины и возможности. Как-то полностью решить вопросы со своими партнерами. Как-то разрешить с ними сложные ситуации. Мы можем встретить человека, которого вам хотелось. 22 числа произойдет вот как раз полнолуние в доме партнерства. И оно произойдет в соединении с Юпитером. И сработает как усиление вашей интуиции. Прислушайтесь к снам в это время. Возможно, вам придут там какие-то подсказки очень важные И придут вещи весны 21 23 венера создаст аспект благоприятный относительно зоны партнерства здесь возможно потепление во взаимоотношениях установление очень это ну, серьезных ну, знаете, как вот обязать, с обязательствами отношений. Может быть, удастся о чем то договориться, чего раньше не получилось сделать. Ну, вот здесь что-то хорошее, очень приятное вам будет дано. По... Так, с 25 по 26. Здесь Венера делает аспект, который говорит о том, что вам может открыться удача далеко за границей это или поездка или любовь может быть и такое неожиданно с 30 числа меркурий перейдет в весы покинет деву то есть ваша скорость мышления в плане заработка передвинется в плоскость все-таки перемещений и движений. Вот как раз после 30 числа благоприятный период для того, чтобы заниматься покупкой автотранспорта. Ну и вообще реализации чего-то и покупки техники в том числе. 4 по 6 сентября. Давайте посмотрим. Венера займет такой аспект, значит, сделает квадрат к Плутону, а Плутон у вас в зоне... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Работы, работы, работы. Значит, риск, связанный с вашей работой, принесет вам удачу в партнерстве. Или удачное партнерство. Будет благоприятным для, для каких-то рискованных действий по рабочей теме. В общем-то, эти дни, если хотите, можете провести с пользой и выиграть. 7 числа произойдет полнолуние. В вашем втором доме будьте аккуратны с деньгами поскольку возможны какие-то неожиданные траты и в основном они будут связаны ну, с каким-то решением простых бытовых вопросов ну, например чтобы вдруг неожиданно там кран поломается и придется его покупать ну, вот как-то так это может выглядеть ну, с астрологическими аспектами мы на сегодня закончили. И сейчас перейдем к следующей части нашего прогноза. Итак, друзья, давайте посмотрим, какими вы будете видеться окружающим в данный период. Людьми, которые смотрят вперед, которые готовы действовать, готовы договариваться. Ну, очень активными, я бы сказала. Как будет обстоять дела с вашей финансовой сферы? Здесь недостаток финансов. Ну, я бы сказала так, что здесь, наверное, это будут крупные расходы, потому что деньги к вам идут, идут хорошие деньги, не маленькие, вы нормально зарабатываете, но вам не хватает. Возможно, вы приобретете что-то очень крупное. Ну, Планируете приобрести, у вас получится, поэтому у вас в итоге будет и нехватка. Что у вас будет с работой? Ну, можете потратиться, например, на путешествие. Не обязательно это что-то такое материальное. По работе вам работать не хочется. Отдых желателен. Ну или просто благоприятные какие-то отношения со служивцами. Что у вас будет в главных целях? А также в зоне карьеры – Здесь у вас идет остановка, кстати, действительно есть показания того, что можете отдохнуть, поехать куда-то, ну, без действия, без каких-либо перемен. И я вот сейчас уточняю, да, действительно, здесь есть указания на то, что могут быть какие-то перемены, но они, вот знаете, такой приятного эмоционального характера, то есть не похоже на то, что вы там меняете работу, там, скорее всего, вы отдыхаете. В лучшем случае там вообще ничего не будет происходить. Хорошо. А как придут путешествия, поездки для тех львов, которые поедут отдыхать? Очень удачно с компанией обязательно. Или поедете, или встретитесь, там весело будете проводить время. Ну, короче, тут у вас куча кубков. Вы забили, я бы сказала. А как будут обстоять дела в доме в семье у львов? Здесь вас ждут... Это глобальные перемены и трансформации. Хорошо, с чем они связаны? Давайте посмотрим. Может быть, там кто-то заболет. Ага, здесь все-таки тема идет финансов. Идут большие финансовые убытки, траты, желание удержать все, что есть любой ценой. Знаете, вот такое впечатление, ну, на строительство не похоже, ну никак. Ну, что-то что бытовое здесь идет. Еще указание на то, что вы будете с кем-то взаимодействовать и можете получить помощь. Ну, здесь, скорее всего, выход из сложной тупиковой ситуации. То есть, наконец-то здесь будут благоприятные перемены. Благодаря помощи близким друзьям. Для мужчин это может быть близкая женщина. Ну, человек, которого вы считаете своей, ну, своей второй половинкой, своей родной душой. Так, что ждает влюбленные пары? Здесь идет скорость, страсть, отстаивание своей позиций. Возможно, кстати, путешествие совместное, поездка, перемены, да, очень благоприятные. Могут пройти очень приятные перемены. Или же переход отношений на новый уровень, на более высокий. Также это указание на то, что может быть знакомство в поездке далеко. Сейчас я уточню. неожиданно что-то может пойти. Да, те кто были одиноки здесь однозначно я могу сказать что девочки девочки вас может быть знакомство с таким вот королем Это земной стихии король дева телец или козерог ну конечно вы барышни огненный ну возможно это просто очень такой темпераментный мужчина да здесь идет предложение с его стороны только только самое начало Мужчина такое, стоящий, стоит на него обратить внимание. Ну, для мальчиков тут мне не, ничего не показалось. Наверное, у мальчика все хорошо. Я, конечно, могу уточнить, как у мальчиков. Возможно ли новые знакомства? Ну, Но здесь переживания, победа. А, нет, не показала. Показала, что все-таки у мальчиков пока еще эта тема не продвигается. Наверное, у них есть еще как-то переживания за кем-то из прошлого. Что-то еще нету. Знаете, как будто бы стоите в обороне. Хорошо. Ну, мы вроде бы уже все спросили. За поездки тоже. Давайте главный совет. Главный свет. Да, представитель знака зодиака Лев. Ну, стройте планы, мечтайте, отдыхайте. Вообще это время расслабиться. Это не время действовать абсолютно. Вообще, ну никак. Здесь еще есть указания на поездку с любимой женщиной, с подругой. Но ну, если вы девушка, то вы так себя должны повести, можете повести себя как ребенок, несколько инфантильно, поехать куда-то отдохнуть, расслабиться и вообще ни о чем не думать. В общем-то, таким у нас был прогноз на данный период. Благодарю вас за вашу поддержку, лайки комментарии. Надеюсь, что была для вас полезной и до встречи в следующем периоде.